Уважаемые читатели коллеги, добрый день! Воскресенье, 11 часов, и я с вами, профессор Пучков, как всегда, в прямом эфире. И сегодня провожу прямой эфир, опять же, в три соцсети. То есть мы с вами сейчас находимся и в Инстаграме, и в ВКонтакте, и в Телеграме. Поэтому на любой канал можете подключаться, где вам удобно, и участвовать в нашем прямом эфире. Я очень рад, что вы, несмотря на хорошую погоду, как всегда, с нами в воскресенье. Я думаю, что мы обсудим сегодня актуальные вопросы. Я отвечу на ваши вопросы все, как всегда. Вот. И у нас все в этой жизни будет складываться хорошо. Если нужна ваша помощь, то я обязательно помогу и всегда об этом вам говорю. Я работаю в Москве, в Швейцарской университетской клинике, главным хирургом. И всегда вы можете записаться ко мне по телефону 8. 985-222-1087 или написать мне в личку в Инстаграм, ВКонтакте или в Телеграм или на мой личный электронный адрес пучков кв собака -ру. да То есть вот это вот, так сказать, вещь, где мы можем с вами легко до моей консультации общаться. Вы можете прислать свои все обследования. Обязательно их надо присылать четкими. Фотографируйте на телефон, следите за резкостью, максимально выставляете это самое изображения по четкости и это самое по информативности, да, чтобы легко было читать. Укажите свои жалобы, возраст, пишите свою проблему и, как всегда, я отвечу сам лично на ваши вопросы. Значит, сегодня я в водной части хотел бы рассказать вам о такой проблеме, как генитальный пролапс. Мы много на эту тему с вами беседовали, но так как у нас количество участников добавляется, появляются новые люди, кто-то может смотреть, кто-то нет. Поэтому периодически я на разные темы возвращаюсь, тем более, что эта проблема очень актуальна. Каждая четвертая женщина страдает опущением половых органов, вот, и проблема эта нарастает, количество этих пациентов увеличивается, да, это связаны и с продолжительностью жизни, и с более сложными родами, которые происходят у пациенток. Вот. И естественно, что количество больных возрастает, им нужно помогать, а требования к качеству жизни у пациенток, они все возрастают, да, то есть мы уже не хотим и правильно делаем, мы не хотим а, мириться с этим, вот, я считаю, что стесняться этого ни в коем случае не надо, надо обсуждать, надо всегда говорить, это обычные болезни, обычные проблемы, как там а, пупочные, крыжа, да, и естественно, что а, она коррегируется и лечится, просто нужно выбрать правильный метод оперативного вмешательства, который сделал бы, а, так сказать, вашу жизнь качественной и лучше, а не хуже. Да, для этого нужно выбрать правильную методику, выбрать правильного врача, правильную клинику, провести оперативное вмешательство, вот, и а, я уверяю вас, жизнь, она абсолютно заиграет новыми красками и изменится у вас. Значит, для начала мне хотелось показать буквально несколько рисуночков, как я обычно делаю вам. Да? Значит, ну, в чем наша проблема, так сказать, по грыжам и по генитальному пролапсу. Значит, есть предрасполагающий фактор, есть производящий фактор. К предрасполагающим факторам это относится, как правило, дисплазии снидательной ткани, то есть это слабая снидательная ткань у человека, она может быть и у мужчин, и у женщин. У мужчин это проявляется грыжами всевозможного характера, у женщин, как правило, так сказать, это генитальным пролапсом. Мы ходим вертикально, поэтому вот здесь у нас на рисунке хорошо это видно, да, так сказать, вертикально ходим, поэтому давление на нижнюю стену нашей брюшной полости, где как раз есть мышечный каркас, он с годами увеличивается. Плюс у женщины есть еще и производящий фактор, это физическая нагрузка, это высокая их активность, это роды прежде всего, это сложные роды, это роды крупным плодом. Естественно, что все это оказывает давление на мышечный и связочный аппарат в этой зоне и приводит к удлинению связок, к разрыхлению этих связок. да. И если особенно после родов женщина быстро так сказать, пытается восстановиться Идет спортивный зал, особенно если она занималась перед этим, да, так сказать, мы хотим, чтобы у нас животик был хороший, начинаем делать тяжелые физические упражнения через 2-3 месяца после родов, то естественно, что а, сонительная ткань, которая еще находится очень рыхлая после родов, и а, это обусловлено тем, что специальные гормоны выделяются, которые разрыхляют ее, чтобы Кости таза расходились и роды произошли более безопасно в данной ситуации, как для пациентки, так и для плода. Вот, а, сказать, этот гормональный фон и эта соединительная ткань восстанавливается примерно через а, год. После родов, да, если мы через 2-3 месяца бегум, бежим в зал и пытаемся делать большие физические упражнения, особенно на эту зону, то, естественно, что можем получить всевозможные изменения в каркасе брюшной стенки. Можем получить диастаз, пупочную грыжу, паховую грыжу, в том числе и пролапс половых органов. Это в добавлении к тем факторам, которые есть у женщин и так. Значит... Если у нас а, с мышцами и со связками все хорошо, то, естественно, что пролапс не развивается. Как я говорил, что страдает каждая четвертая, то есть не каждая женщина. Вот. Но а, это происходит. Значит, какие клинические проявления возникают, в каких случаях нужно пролапс этот генитальный оперировать, да, так сказать, опущение и выпадение половых органов. Если оно не выражено, если не приносит никакого дискомфорта вам, да, так сказать, ни со стороны мочевого пузыря, ни со стороны прямой кишки, ни во время половой жизни, да, то есть нет ощущения тяжести инородного тела в конце рабочего дня, или во время половой жизни у вас все, в, это самое совпадает, да, и прекрасное, великолепное ощущение, то в этой ситуации, конечно, ничего делать не, не, не надо. Если появляется дискомфорт, если появляется ощущение инородного тела в влагалище, если есть нарушение мочи как а, по форме задержки, так и в форме неудержания мочи, если есть нарушение стула в виде запопоров, да, то в этой ситуации, конечно, нужно уже думать об оперативном вмешательстве, потому что изменение анатомии этих половых органов – они находятся, так сказать, рядом с этими основными, о которых я уже говорил, мочевым пузырем и прямой кишкой. Вот изменение анатомии приводит к изменению функций, да, и естественно, что органы эти начинают страдать. Вот, и в результате этого с, со временем ухудшается их работа все больше и больше. Вот, плюс еще один из факторов, это именно удовлетворение во время половой жизни как одного, так и второго Партнера. То есть при генитальном пролапсе половая щель расширяется, влагалище увеличивается, тонус мышц уходит. Те мышцы, которые удерживают тазовое, но так называемый элеватор, они удерживают а, анальный канал, у нас расходятся в стороны, и естественно, что во время половой жизни все ощущения а, остроты уходят, и для женщины это очень важно, да, как и для ее а, мужа. Вот, и в этой ситуации восстановить эту всю анатомию и сделать эти ощущения опять, как они были, так сказать, как я шучу всегда, говорю, там в 19-20 лет, то есть нужно а, просто а, правильно выполнить оперативное вмешательство, и все возвращается и вновь, все ощущения возвращаются, делает жизнь женщины полноценной и семью делает полноценной. Да? То есть это очень важно в психологическом плане, чтобы у всех так сказать, гармония определенная в жизни была. То есть цель оперативного вмешательства – это вернуть вас в активную жизнь как физическую, спорт, там, работа на даче, кто что там, так сказать, любит и желает делать так, и чтобы половая жизнь у нас вернулась к тем ощущениям, которые были, условно говоря, до родов. То есть это очень важно. Плюс восстановилась функция органов если она нарушилась со стороны мочевого пузыря и прямой кишки что у нас происходит значит вот смотрите здесь на большом рисунке я приготовил его вам то есть вот это у нас матка это прямая кишка это крестятят вот это мочевой пузырь вот вы видите насколько эти органы это влагалище насколько эти органы они все находятся рядом а связочная аппарат у них один все это удерживается вместе да? и если как я говорил у нас есть давление внутри брюшной больше нацелено на, на, так, вдоль передней брюшной стенки да, и давит на мочевой пузырь и ослабли связочки непосредственно в этой зоне то мы имеем грыжу мочевого пузыря так называемой цистоцели то есть цистоцели это выпадение края желчного этого мочевого пузыря через переднюю стеночку влагалища задняя стенка мочевого вот, и передняя стенка влагалища, то есть, так, так называемые тестоцели. Если у нас выпадает а, задняя стенка влагалища, да, вот как на этом рисунке, это мочевой пузырь, это у нас матка, это влагалище, это более... Красного цвета прямая кишка. И мы видим, если выпадает задняя стенка влагалища, то, как правило, она тянет за собой переднюю стенку прямой кишки с образованием ректоцели, то есть грыжи прямой кишки. Это могут быть как изолированные формы, они встречаются реже, да, то есть может быть только ректоцели или только цистоцели, да, с одной, с другой стороны, И, как правило, все-таки это все в комплексе. Плюс к этим двум состояниям еще присоединяется а, так называемый опекальный то есть это опущение непосредственно шейки матки и выход шейки матки во влагалище и выход даже за пределы влагалища. Да? То есть в этой ситуации мы имеем изменения анатомии как в этой зоне, в этой зоне, так и в этой зоне. Да? То есть мы в данной ситуации имеем полное опущение то есть всех трех э, фрагментов этой зоны поэтому всегда я говорю о том что анатомию надо восстанавливать всю обязательно в этих всех зонах крайне крайне редко она встречается изолирована да И если у нас вы идете по поводу мочевого вот пузыря куролку чтобы он ликвидировал цистоцели то есть как правило он не будет заниматься вашей прямой кишкой он не будет заниматься шейкой влагалищ. если вы идете к проктологу который э, будет заниматься вашим ректоцели то есть грыжей э, прямой кишки то есть как правило он не будет Будет заниматься вашим мочевым пузырем и шейкой влагалища. Да, Если вы идете к, гений, к онкологу, то это более такая обширная специальность и понимание у этого врача шире, вот. но в половине случаев все равно он адекватно не занимается всеми этими зонами. Поэтому вам, конечно, нужно ходить с... Специалиста, который знает и урологию, и коллапрактологию, и гинекологию. И только в этой ситуации мы можем восстановить у вас все, так сказать, в полном объеме заодно оперативное вмешательство и постараться это выполнить так, чтобы не было рецидива. Значит, о чем тут надо еще знать, что если у нас есть запор, да, то надо обязательно в этой ситуации обследовать прямую кишку. Потому что пациентки приходят ко мне, я начинаю ему на эту тему говорить и встречаю какое-то определенное сопротивление в плане колоноскопии. Зачем мне ее делать? Я пришла вам с генитальным пролапсом. Вот, то есть колоноскопию нужно делать обязательно. Прежде всего исключать обухлевидное образование в самой прямой кишке вот, но надо сделать так называемое еще одно рентгенологическое исследование проктографию, октографию из да, то есть это заводится барий, вводится в прямую кишку и с надтотаживанием э, имитируя э, э, это самый, акт дефикации делаются рентгеновские снимки с определением как раз вида э, ректоцели, цели, какое оно есть да? но самое главное определение так называемой внутренней инвагинации, то есть такая ситуация встречается, не часто, но встречается, наползает верхняя часть кишки на нижнюю с образованием так называемые муфты. И поставить этот диагноз можно только на проктографии. Потому что если мы выполним вам оперативное вмешательство по коррекции генитального пролапса, во время этого оперативного вмешательства вот эта инвагинация внутренняя устранена не будет. И у вас как жалобы были, так они и будут на запоры, да, то есть и на болезненные ощущения, так называемые тенезмы в области прямой кишки. То есть нужно обязательно это обращать внимание. Плюс еще нужно обязательно при обследовании по поводу генитального пролапса всегда обследовать мочевой пузырь, да, делать так называемый КУДИ, комплексные уродинамические исследования, которые позволяет нам определить работу мочевого пузыря, сократимость самой стенки, угол уретры, какого есть, как работает сфинктер мочевого пузыря, нужно что-то или делать в этой зоне дополнительно, да, то есть обязательно надо знать и работу прямой кишки, функцию и анатомию, и работу мочевого пузыря, функцию и анатомию, ну и плюс делается УЗИ, а, так сказать, матки и яичников, да, чтобы понять, есть ли какие-то проблемы в этом органе, которые требуют дополнительно оперативного лечения, потому что операция по поводу пролапса, сама не, в ней нет необходимости удалять матку, я всегда об этом говорю всем пациентам, Множество врачей предлагает все сразу убрать, а, таскать во время этого операции нет матки, выпадать нечему. Выпадать будет купол. Если убрали матку, оставили шейку, выпадать будет шейка. Проблема пролапса – это проблема не матки, это не проблема шейки, это проблема связок и проблемы мышц. Поэтому операция должна быть направлена именно на эту зону, да, то есть не на удаление органа, потому что не матка является, так сказать, причиной выпадения, да, а ослабление связочного аппарата и мышечного каркаса и именно это паратезировать и а, так сказать укреплять надо, да? то есть вот это вот основной принцип оперативного вмешательства, не удаление органа. Вот это что касается непосредственно самой, самого вида пролапса, да, и клиники. Каким же образом он оперируется и лечится? Огромное количество оперативных вмешательств в данной ситуации разработано, какие-то уже оставлены в сторону, какие-то применяются до да, сих. Пор, да, так сказать, разрабатываются еще новые оперативные вмешательства. Ну, прежде всего, стоит отметить о том, что а, всю жизнь, а, так сказать, а, ну, примерно лет сто, и применяется и в настоящее время, применяется пластика местными тканями со стороны влагалища, так называемые передней задней задние кольпорофии слева, а, с элеватором. Пластикой, да, сшиванием как раз мышц элеваторов, вот это в принципе хорошее оперативное вмешательство. Но а если мы делаем только это оперативное вмешательство, при этом оперативное вмешательство, не устраняется так называемый пекальный пролапс, то, о чем я вам говорил. То есть это не устраняется выпадение шейки шейки. Да, или оно устраняется на очень короткий срок, на месяц-два. Далее оно выпадает снова. А так как весь генитальный пролапс в основном идет как раз шейки то есть оттуда сверху идет выдавливание структур всех через влагалище вниз то опекальный параллапс надо удалять обязательно, да, и надо это делать в первую очередь. Поэтому и эта пластика, которая вроде бы местными тканями, она может быть выполнена там под спинальной анестезией, даже без общей анестезии, вот, она сопряжена все-таки в 30% случаев где-то примерно развитием рецидивов, да, и эти рецидивы могут возникать очень часто. Поэтому стали применять сетчатые импланты, которые стали вводить вдоль стенок влагалища. Огромное количество всевозможных методик было за последние 20 лет разработано, применено и сделано. К сожалению, они не показали свою эффективность хорошую. Да, самое главное, что их применение приводит к развитию так называемых меш осложнений то есть ассоциированных осложнений с сетчатым имплантом. Вот. А в чем они проявляются? То есть, если мы... Вот смотрите, я нарисовал здесь на Схемки, да, то да вот это матка вот это влагалище это мочевой пузырь вот здесь находится у нас прямая кишка вот, то есть если мы вводим со стороны влагалища вдоль стенок влагалища сетчатые импланты надеюсь что они будут удерживать у нас влагалище да и удерживать прямую кишку и заднюю стенку мочевого то неименуемо эти сетчатые импланты контактируют со стенкой влагалища. Стенка влагалища у нас буквально 3-4 миллиметра, и с годами толщина его уменьшается, уменьшается так сказать, в связи с уменьшением количества эстрогенов в крови. Вот. И эти сетки, которые расположены вдоль стенок влагалища, особенно у женщин, которые живут половой жизнью, вот, приводят к тому, что в этом месте, где контакт был, или если есть подшивание тем более сетки, а, там, так сказать, нитью к самому влагалищу образуется так называемая эрозия. Да? То есть есть дефект слизистый, куда попадает флора через этот дефект в зону сетчатого импланта и развивается гноение. Да? Флора собственная своя в влагалище, то есть она для влагалища не страшная, она полезная. Вот, но если она попадает за пределы влагалища, сказать, в ткани, где должна быть стрельная зона, особенно если есть там сетка, вот, в этой ситуации будут, будут разбиваться осложнения, да, и лечение этих осложнений связано с тем, что эти сетки нужно обратно удалять, и женщина пришла сделать одно оперативное вмешательство по поводу опущения, вот, а в результате ей проводится одно, два, три, четыре, пять оперативных вмешательств, чтобы эти сетчатые импланты в конечном итоге убрать, да, это постановка сетчатых имплантов со стороны влагалища, то есть так называемая вагинальная постановка. Сетки. Далее, значит, следующая методика – это классическая лапароскопическая промонтофиксация. Да? То есть, в принципе, неплохая методика, да, и она очень многими хирургами в настоящее время применяется. Сейчас суть ее в чем? Что делается лапароскопия? Вот, отсепаровываются стеночки влагалища с передней и задней стороны. Вот. Как правило, все-таки удаляется матка да, в этой ситуации, чтобы эти импланты расположить по передней и по задней поверхности, что уже является минусом. Далее, так сказать, сетчатый имплант берется в виде такого та самая, лоскута, который сшивается между собой, и один край его подшивается к тресакральной фасы, к плотной структуры, а два лоскута значит, вторых, да, они отшиваются по задней стеночке влагалища и по передней стеночке влагалища и плюс куполу самого влагалища. То есть идея такая, что за один раз устраняется как апикальный пролапс, вот что правильно, да, так и устраняются дефекты паровагинальной позы, по передней стенке, ликвидируя грыжу мочевого пузыря и грыжу прямой кишки. Какие минусы в этой ситуации? Ну, Во-первых, удаляется матка раз. Во-вторых, все равно сетчатый имплант располагается вдоль стенок влагалища. Он подшивается к стенкам лагалища. Поэтому мышь, разве это самое ассоциированное осложнение? То есть, они все равно в данной ситуации будут возникать. И никуда мы от этого не денемся. Ведем мы сетку трансвапагинально или мы ведем сетку со стороны живота лапа. То есть ничего в этой ситуации не изменится. То есть осложнения в данной ситуации вполне реально могут быть. Вот. А значит, какой еще минус? да? То есть это билет в один конец. Если мы сюда установили сетки, в этот слой уже зайти будет крайне сложно, потому что я говорил, что стеночка влагалища тоненькая, мочевой пузырь, стенка тоненькая, прямая кишка, стенка тоненькая. Развивается рубцовый процесс в этой зоне. Если что-то нужно переделать, то удаление этого сетчатого импланта всегда сопряжено с травмой. Такой этих органов большой, да, и развитием, опять же, возможных осложнений. Ну и плюс еще один фактор, который, я думаю, женщины все меня поймут в этой ситуации. Раз мы не работали с мышечным каркасом, в этой зоне не уменьшали емкость влагалища, то то, о чем я говорил о сексуальной жизни, об улучшении ее качества в данной ситуации не меняется никаким образом. Так как был широкий вход в влагалище, так он и остался. Вот. и потом а, скорректировать эти какие-то вещи нереально, потому что здесь находятся сетки, сетчатый импланты, и любое оперативное вмешательство со стороны влагалища со вскрытием непосредственно стенки будет сопровождаться с, а, попаданием сетчатый имплант и развитием эрозии. А, какой в данной ситуации можно найти вариант? Да? Значит, долго я думал над этой темой, из 97 1997 -го года, мы стали применять методику вначале аккуратно очень, потом все больше по нарастающей, и, так сказать, уже активно стали это делать с 2005 года, то есть уже, наверное, где-то на протяжении 17 лет, выполняя 140-120 оперативных вмешательств в год. По поводу генитального пролапса мы сделали комбинированную методику, да, то есть мы соединили ту методику, о которой я вам говорил первоначально, то есть наша старая методика – это коррекция непосредственно стенах влагалище вот видите на этом, на этом снимочке вот так я его сейчас покажу вам да вот на этом снимочке Коррекция стенок влагалища собственными тканями, да, трансвагинально, то, то, то, то, то есть мы заходим, вот, делаем, так сказать, пластику, иссякаем треугольным лоскутом избыток слизистой на передней стенке, укрепляем фасцию мочевого пузыря, мочевой пузырь на место ставится, далее накладывается косметический шовчик на стеночку влагалища, нитью которая рассасывается за 30-40 дней, дальше мы отрабатываем заднюю стенку, то есть мы вскрываем опять же стенку влагалища, иссекаем избыток слизистой, кишку на место прямой Ставим, леваторы ушиваем и делаем опять косметический шов, накладываем на заднюю стенку. То есть тем самым мы уменьшаем вход в влагалище, уменьшаем емкость в восстанавливаем тут фасциальные все образования, вот восстанавливаем каркас мышечный, да, а далее мы переходим на, на живот и со стороны живота лапароскопически начинаем устранять опекальный пролапс, да, то есть вот это очень данная ситуация важна, потому что основной причиной рецидива при пластике местными тканями является рецидив опять выпадение, опущения шейки через влагалище вниз и в этой ситуации вот как раз устранение опекального пролапса будет являться самой лучшей профилактикой рецидивов в каким образом я это делаю лапароскопически, то есть захожу в живот и специальным сетчатым имплантом за пресакральную фассу и шейку и крестово-маточные связки фиксирую в необходимом векторе сетчатым имплантом, но эта сетка в отличие, смотрите, вот от этого рисунка, да, видите, то сеточка далее располагается вдоль стенок полагалища. А здесь она не идет у нас вдоль стенок влагалища, то есть в этой ситуации это очень важно, то есть она находится в безопасной зоне, то есть нет контакта сетки и стенки влагалища, здесь нет никакого инородного материала, вот, промежность у нас эластичная, мягкая, своя, родная, в ходе, как я говорил, в 19-20 лет, то есть это очень важно, да? никаких инородных тел в данной ситуации нет, матка с шейкой стоит в той зоне, где ей положено быть, вот в этой физиологической линии, вот. Здесь Здесь у нас все сделано местными тканями далее здесь сверху идет сеточка, сеточка располагается за брюшина не контактирует ни с какими органами и в данной ситуации это является оптимальным такой комбинированный да тот самый путь который решает все вопросы и проблему выпадения передней стенки и тестоцели и проблему выпадения задней стенки и ректоцели, и проблему так сказать апикального пролапса да то есть за один раз мы всю эту проблему решаем вернусь я значит, к вопросу о так называемой внутренней инвагинации. Вот. Или еще есть состояние, которое называется истинное выпадение прямой кишки. То есть проекта это не выпадение прямой кишки, это выпячивание стенки передней прямой кишки через заднюю стеночку влагалища. Вот. А выпадение прямой кишки все-таки связано с тем, что кишка выворачивается как винчик и выпадает через анальный канал. Это может быть как у мужчин, так и у женщин. Да? То есть у мужчин влагалища нет. Вот, так сказать. вот Выпадение самой прямой кишки вот видите это у нас влагалище это мочевой пузырь, это сама матка вот это вот прямая кишка вот выпадение стеночки через анальный канал не сюда не в влагалище да так сказать оно называется именно выпадение прямой кишки может быть разной степени. Вот. И в этой ситуации надо одновременно, если у нас есть пролапс половых органов, и есть истинное выпадение прямой кишки через анальный канал, или есть так называемая внутренняя инвагинация, то оптимально сразу сделать за один раз все. И проблему генитального пролапса, и проблему ректального пролапса да, То есть вот этим образом И здесь я делаю следующим образом То есть мы делаем пластику местными тканями Как я говорил, влагалище передней, задней и Вышиваем леваторы И ликвидируем опекальный пролапс Но здесь я делаю сеточку своей такой модификации Это еще одно а, изобретение Еще одно запатентованная Моя методика, да, так сказать Сюда подшивается он в виде такого а, С крылышками сетчатый имплант Который а, на эти крылышки укладывается еще и выделенная прямая кишка, и прямая кишка фиксируется к этим крылышком. То есть, одним сетчатым имплантом мы фиксируем сразу, делаем ректопексию, вот, и делаем сакровагенопексию. То есть, это очень важно, устраняя одновременно и проблемы в прямой кишке, и все проблемы решаем со стороны половых органов. То есть, вот такие комбинированные операции в данной ситуации можно делать. Вот так это выглядит на рисунке. Видите, как где расположен сетчатый имплант, и вот он фиксируется как раз к пресакральной фасции и с этой стороны к связкам и шейке матки. Вдоль стенок влагалища мы видим эту сетчатую импланта. Нет, это как раз моя закантованная методика. Вот. То есть я рассказал вам, объяснил, как примерно решаются проблемы генитального пролапса, как это сделать легко, изящно, малоинвазивно и самое главное, не иметь проблем а, в дальнейшем, потому что а, проблемы как раз связаны с сетками вокруг стенок влагалища, сейчас, так сказать, будоражат умы всех хирургов в мире, вот, и настолько наделано за 20 лет бед с этими сетками и со стенками влагалища, что появились целые ассоциации англоязычных а, пострадавших женщин, как в Британии, так и в Америке, с созданием огромного количества форумов, вот, и в результате и эти форумы, там миллион женщин, вот эти форумы добились того, что FDI, то есть это как раз контролирующая организация в Америке, которая контролирует всю медицинскую деятельность, питание, лекарства и прочие все эти вещи, отменила применение сетчатых имплантов вдоль стенок влагалища. Любые устройства и установки так называемые пролифты, и в которые вводится транс Вагинально запрещены в Америке и в Европе сейчас, в настоящее время, это уже на протяжении примерно 4 лет, вот, запрещены к производству, то есть эти сетки не производятся, и к постановке, да, то есть эти оперативные вмешательства не выполняются. И как раз все хватаются за голову, что же в данной ситуации делать, возвращаться к старым методикам вот, или так сказать, искать какие-то новые Пути, да? И вот как раз мой вариант, вот этот вот, предложенный уже так сказать, 20 лет назад вот, и применяемый успешно, да, он решает все эти проблемы и самое главное, что он лишен этих недостатков как раз сетчатых имплантов, которые располагаются вдоль стенополагалища с развитием большого количества осложнений. Поэтому, если есть проблемы у кого-то у вас, у ваших близких, близких, так сказать, у знакомых, информируйте, говорите, да, и можете обращаться, писать мне на мой личный электронный адрес mail.ru или звонить по телефону моей помощницы Ольге 8 985-222-1087 вот, или писать мне в личку сюда в Инстаграм, в ВКонтакте или писать в Телеграм, я всегда отвечу вам, потому что в этих соцсетях и в электронном адресе я всегда отвечаю лично сам. Предупреждаю, что иногда с задержкой в день-два, потому что я хирург, делаю по 3-4-5 оперативных вмешательства в день, я не блогер, который сидит с телефоном 24 часа в сутки. Поэтому потерпите, я обязательно вам отвечу. Ну вот такая у нас сегодня вводная часть на полчаса, но я думаю, что это важная, так сказать, часть. Мы вернулись и осветили проблему, которой не возвращались уже, не беседовали давно. Вот Сейчас я помашу всем ручкам, которые присоединились к нам, к коллегам вот, и к пациентам. Да, хотел у вас спросить про эндометриоз. Спросите, у нас сегодня эфир абсолютно на все медицинские проблемы. Я... Повторяю о том, что, так сказать, у меня несколько специальностей. Гинекология, хирургия, колопроктологии, онкология, пластическая хирургия. Да? То есть я оперирую весь абсолютно живот вот, от диафрагмы, от пищевого до анального канала, плюс и сурологии, и все гинекологии, все сложные формы. Поэтому вы можете вопросы задавать абсолютно разные любые на эти темы. Вот, я вам буду отвечать сам, но всегда знаете, что эти вопросы можно задать, и опять же написав мне. Да. Yeah. Значит, подскажите, если спайки удалить лапароскопически, то новые снова, снова появляются или нет? Значит, лапароскопия сама по себе подразумевает уменьшение количества спайка образования в разы. Если еще при этом примените противоспаечный гель, то это практически приближается к нулю. Но сто процентов гарантировать о том, что спайки не будут образовываться вновь, нельзя, ни в коем случае подобных методиков нет. Любая лапаротомия – это еще большее количество спаек, чем было до операции. А лапароскопия – это Меньшее количество спайк, чем было до операции. Вот это нужно четко в данной ситуации понимать. Двигаемся с вами дальше. Вот, задавайте вопросы. Сейчас я вначале в Инстаграм отвечаю. Дальше перейду в контакт. С Днем России. Вот, я тоже поздравляю вас всех с Днем России. Прекрасный, великолепный праздник. Я рад, живу, что живу в этой прекрасной, великолепной стране. Я всегда за нашу Родину. Вот, и другой страны такой не знаю, как говорят. Поэтому было много возможностей уехать работать за рубеж, но никогда даже не рассматривал эту тему, чтобы уезжать из нашей страны. Поэтому я всегда здесь с вами. Пишите мне. И мы сделали так, что со всего мира приезжают к нам на оперативное вмешательство и из Америки, и из Австралии, из Канады, из там, Кипра, Израиля, из Германии, с Франции, из Японии, откуда вы откроете на моем сайте карту пациентов, да, и увидите обширнейшую географию, что со всего мира приезжают пациенты, выполняется оперативное вмешательство, они оставляют отзывы, вот. Так что работать можно в любом месте, в любой стране, главное работать грамотно и правильно, Грам... главное любить людей, и к тебе все поедут, да, не обязательно самому ехать к кому-то, да, то есть нужно все организовать так, чтобы люди к тебе ехали. Дифастон или спираль Мирена при гиперплазии эндометрии, конечно, в данной ситуации лучше выбрать спираль Мирена, это более надежное средство действовать местно вызывает меньшее количество осложнений. И, вот, и самое главное, бо более пролонгированно ставится на 5 лет. И, вот, и все, и вы а, это самое забываете об этом. Поставлен диагноз коллоидный рубец и кератонтоз. Как с этим бороться? Надо обязательно консультировать вас, смотреть. У нас есть пластические хирурги и а, есть а, так сказать косметологи, которые занимаются этой проблемой. Вот, они обязательно посоветуют вам правильной методики, как, как от этого из... Бавиться, вы можете позвонить моей помощнице Ольге 8985-222-1087 и записаться к пластическому хирургу в нашей швейцарской университетской клинике. Все вам обязательно все в этом плане сделают. Если моя помощь нужна будет, я обязательно подключусь. Прошло 4,5 месяца после операции удаления обширного эндометриоза резекции кишки. Можно уже бегать по утрам, заниматься спортом. Можно 4,5 месяца. Это такое адекватное количество по времени. Вот, поэтому можно заниматься спортом диффузное изменение поджелудочной железы но ну, это подразумевается что или человек любит много жирного и так называемый либо есть да или переносил какие-то явления панкреатита острова да с изменением так, такого соединительной ткани появляется в поджелудочной железе с одной стороны это ничего хорошего с другой стороны и никаким последствиям не ведет в данной ситуации то есть если у вас не без покоят ä, приступы острого панкреатита или там обострение хронического то просто ультразвуковой диагноз а, диффузных изменения в поджелудочной железе ни о чем не говорит. Это то, то же самое касается эндометриоза матки, да так называемого аденомиоза. То есть никаких жалоб нет, делаю контрольный УЗИ, и на контрольном УЗИ у меня выявили там аденомиоз, Первая стадия, да, ой, что мне делать, как мне лечиться, никак. То есть, если нет никаких жалоб, то ничего не надо в данной ситуации делать. Если есть ниша после операционного рубца 0,8, 0,5, 0,7 сантиметров, нужно оперировать или нет, киста 0,9 левого яичника. Если у вас оставшиеся ткани над этой нишей осталось менее 5 миллиметров, то в этой ситуации лучше сделать оперативное вмешательство. Ниша на самом деле большая, да, но бывает и при нише, Таких размеров сама ткань мышцы над этой нишей, да, то есть она там миллиметров 7, миллиметров 8. В данной ситуации, если это это, это так, то проблем никаких нет, можете беременеть и рожать абсолютно спокойно. А если все-таки ее этой ткани мало, то нужно делать метропластику. Я это делаю лапароскопически, через три прокола обращайтесь. Вот я иссякую этот старый рубец без... Кровно ушью матку повторно в этом месте, да, у вас будет хороший рубчик, и через 8-10 месяцев можете заниматься уже беременностью. Какие могут быть симптомы при эндометриозе кишечника? Это может, может быть затруднение стула, затруднение отхождения газов. Это может быть болевой синдром во время месячных. И, так сказать, уже стопроцентный диагноз, если есть поражение насквозь стенки кишки, эндометриозом, это кровотечение из прямой кишки во время месячных. Вот. Но симптомы эти могут быть характерны, могут быть нет. И в этой ситуации надо всегда делать МРТ, танцев с контрастом и делать колоноскопию. То есть, вот в этом плане надо всегда знать, что это нужно делать. Так, я ответил на вопрос по эндометриозу кишечника, двигаемся с вами дальше. Так, вниз, много у нас присоединилось. Так, почему вообще происходит? 20 лет были роды, один ребенок занимался спортом, тяжести не таскала, тут бац, опущение из задней стенки влагалища. Да, ну я вам говорил, есть же предрасположенные факторы, плюс мы ходим... Вертикально, да, у нас как птос, вот здесь на это самое лице, да, у женщин, то есть гравитационное давление никто не отменял, у нас все тянет вниз, грудь, живот, щеки, наши в том числе и половые органы, да, и в этой ситуации, даже если все было в порядке, то... Так, так, так сказать, не факт, что у вас со временем, да, там 40, 50, в 60 или 70 лет не будет а, это самое, опущения. Да? Это может быть связано и с запором, с нарушением мочеиспускания, с беременностью, как я говорил. Любые факторы, которые приводят к повышению внутри брюшного давления в этой ситуации, естественно, играют негативно в плане развития опущения. Какие показания к операции при эндометриозе и в какое время можно использовать консервативную терапию? Если эндометриоз инвазивный, то если он определяется на УЗИ, никаких методов лечения эндометриоза консервативного нет. Мы применяем только лечение в случае, если у вас есть аденомиоз диффузной формы, не узловой, то в этой ситуации гормональная терапия, особенно спираль Мирена, даст эффект. Во всех остальных видах, если это узловой аденоз ми или внематочный эндометриоз, так называемый экстрагенитальный, да, нужно делать оперативное вмешательство, иссякать, удалять его хирургически. Больше никаких методик в данной ситуации нет. Очень интересная и полезная лекция. Спасибо. Так. Ну что кист, полипов, эндометриоз, могут ли гормоны остановить развитие, да, здесь нужно локально смотреть по вам, присылайте мне свои развернутые УЗИ, полипы нужно обязательно из матки удалять, так сказать, из них вырастает рак, кисты опять в шейке, это одна ситуация, в яичниках это вторая ситуация, вот, я бы вначале все взвесил, сказать, надо обязательно УЗИ, желательно магнитно-резонансную томографию МРТ и далее уже принимать решение, что в данной ситуации будет более оптимально вам. Если зуд временами в заднем проходе, что может быть? Да, надо обязательно идти к колоректальному доктору, то, о чем вы написали. Можно ли с миомой родить или нет шансов? Если миома небольшая, не деформирует полость матки, то проблем в данной ситуации никаких нет. Ну, небольшая имеется, ввиду там 2-3-4 см в диаметре. Если есть деформация полости матки или миома располагается субмукозно, непосредственно в просвете в самом то обязательно надо делать оперативное вмешательство, миомы удалять. Или если миомы большие, да, там 7, 8, 10 там, сантиметров в диаметре, находится в толщей стенки, то если плодное яйцо прикрепится вместе миомы, то, как правило, ему не хватает питания плаценты, потом в дальнейшем да, и развивается выкидыш. Поэтому вы можете мне прислать свое УЗИ, и я вам дам конкретный ответ, нужно вам делать оперативное вмешательство или нет, или можно с такой миомой идти на беременность. Из-за чего может быть расширена селезеночная вена? Сама селезенка и печень в пределах нормы по УЗИ. Но в этой ситуации я не стал бы обращать очень сильно внимание. Вот. А как правило, все-таки селезеночная вены это проблема с самой печенью. Вот, так сказать, вы можете более углубленно пройти да, какое-то обследование по Печень, ну хотя бы сделать МРТ или МСКТ с контрастом, но а, сама по себе вена селезеночная может быть расширена и просто а, это самое, ну с точки зрения там, физиологии. Да, кто-то высокий, кто-то а, маленький. То же самое и с сосудами. У кого-то она шире, у кого-то она меньше. При этом от Галины из Женевы, если помните, смотрю вас регулярно, вы настоящий профессионал, а в Женеве до сих пор практикуют сетки. Вот видите, как понятно, у нас Женева это отдельная страна, во Франции все запрещено, в Германии все запрещено, в Швейцарии еще ставят. Какие продукты нужно кушать, чтобы были эстрогены? Ну, как правило, это мучные, вот, так сказать, есть органика, в пиве, в хмеле это много, но пиво я вам не рекомендую а, это самое пить, вот, и в данной ситуации все-таки лучше это посоветоваться с гинекологом, эндокринологом, какая проблема у вас, вот, может быть, просто свечи с эстрогеном повыводить, если имеется в виду там сухость, влагалище, да, так сказать, еще раз, то есть это лучше посоветоваться с гинекологом, эндокринологом, то есть каким образом, количество эстрогенов в крови в у вас увеличить, если они снижены. Вот, значит, сориентируйте по цене данного оперативного вмешательства. Если это имеется в виду о пролапсе, да, то есть это примерно от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от объема. Вы пришлите мне все свои данные, я вам дам развернутый ответ и все будет понятно, ясно, что будет конкретно у вас. После ректопексии какие осложнения могут быть и возможно ли повторное выпадение прямой кишки? Понятно, что это может быть выпадение прямой кишки. Риски будут минимальные, как правило, в данной ситуации. Вот. Если все сделано грамотно, то никаких абсолютно осложнений нет. Я практикую этот вид оперативного вмешательства очень давно. Так, Про эстрогены я ответил. При повторной операции по удалению миомы уже лапароскопически не будет. Все зависит от количества, размеров и локализации миомы. Вот. Никаких проблем нет повторно делать лапароскопически. Но есть огромное количество ситуаций, где мы первично лапароскопически не Можем выполнить оперативное вмешательство, делаем через небольшой разрез. Еще раз говорю, что решается индивидуально. Поэтому присылайте мне свое УЗИ в директоре на мой личный электронный адрес. Я вам дам конкретный ответ, что можно в вашей ситуации сделать. Не забывайте указывать возраст, основные жалобы. Вот, и дальше будем двигаться кисты в яичниках, это опасно, как лечить, но ну, мы с вами уже не один раз говорили, что они бывают разные, функционального характера, это киста желтого тела или фолликулярная киста, и они проходят сами, их не надо э, никаких операций при этих кистах делать, или это если они органические, эндометриоидные, термоидные, там, то в этой ситуации нужно обязательно делать оперативное вмешательство, вот, и, как правило, лапароскопически все проблемы эти решаются, присылайте мне свое УЗИ, и вот, и я вот там вам конкретный ответ. Вот. Когда идут месячные, почему болезненные? Да? То есть это вот как раз может быть связано с эндометриозом, это может быть связано с полипами. Делайте УЗИ, присылайте мне данные УЗИ, и я могу вам уже конкретно ответить. За ответ, полип желчного 4 см, но если 4 см, может быть вы ошиблись 4 мм, если 4 см, то нужно обязательно делать оперативное вмешательство, потому что с каждым мм после 7 мм риски развития рака в этом полипе возрастают на 10 см. И 4 сантиметра это огромный полип, если он находится у вас в желчном пузыре. То есть надо немедленно делать и противный шаг. Если это 4 мм, вот, и так сказать, не располагается он в шейке, то только динамическое наблюдение и ничего делать в данной ситуации не надо. Спасибо вам большое за ответы. Пожалуйста. Сделал у вас операцию 8 мая «Пролапс» все заживает, ничего не болит, но есть беловатое выделение. Да, они могут в данной ситуации быть. Это обычно физиологическое явление. Примерно это до двух месяцев может отмечаться это. Я очень рад, что у вас все хорошо. Так, в Инстаграме мы все ответили. Отлично, переходим. Ответы ВКонтакте. Как вам попасть? Какие цены на операцию? Может ли какие-то рассрочки? Сейчас есть у вашей клиники. Значит, Вы пишите мне это я сейчас отвечаю ВКонтакте, да? пишите мне на мой личный электронный адрес или сюда ВКонтакте письмо, описывайте свою проблему, прикрепляйте данные УЗИ, вот. и я вам дам ответ, что в данной ситуации можно сделать, сколько это будет примерно стоить. После перенесенной фондапликации можно немного отжиматься от пола и приседать собственным весом, да, но не ранее, чем через примерно 4 месяца по послеоперативному вмешательства. Скажите, пожалуйста, на операции грыжи на животе шесть раз выполняли операцию до этого. Значит, мне нужно обязательно ваши все выписки операций, которые делали, тем более их было шесть штук. Да, вот, описать жалобы основные вот, гастроскопии, желательно сделать рентген то есть так называемый суточный пассаж в баре по кишечнику, потому что, скорее всего, там есть выраженные спайки в животе. Вот, сделать УЗИ брюшной полости и УЗИ брюшной стенки. Вот, и я вам дам развернутый ответ, что я в данной ситуации смогу помочь и сделать вам. Так, какой вес можно поднимать после фондапликации? В принципе, после фондопликации можно двигаться активно, бегать, прыгать, плавать и кататься на велосипеде. Я всегда призываю всех все-таки не закачивать пресс напрямую и не приседать там со штангой, да, условно говоря. Потому что любое повышение внутри брюшного давления будет провоцировать рецидив грыжи снова. Вы должны об этом знать. А спортом заниматься можно и нужно просто уйти в такой характер кардио-тренировок в данной ситуации. Так, ну я ответил по грыже, поэтому присылайте мне все свои данные, я конкретно будем с вами беседовать. Аксиальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Как жители сразу операцию к вам? Значит, В данной ситуации показания к оперативному вмешательству являются следующие, да? то есть, Если есть выраженная клиническая картина, если есть жалобы, изжога, боль, аритмия, там, покашливание, да? то, то есть какие-то жалобы определенные есть. Если терапия таблетками, которые гастроэнтеролог назначает вам, не приводит к определенному эффекту, или вы вынуждены эти лекарства постоянно пить. Вот. Если у вас на гастроскопии есть изменения в пищеводе воспалительного характера, то в данной ситуации, конечно, надо делать оперативное вмешательство. Если жалоб никаких нет, и эта грыжа обнаружена просто при профосмотре, вот, нет изменений в пищеводе, пищевод розового цвета, вот, и, или, например, вы так сказать, применяете консервативную терапию в течение там, одного месяца в год, и никаких жалоб нет, то в данной ситуации можно подождать и оперативное вмешательство не делать. Сохранить или эфир? Конечно, сохраню. Причина варика цели у мужчин, да, то есть, как правило, это врожденного характера, вот, потому что вена, так сказать, от яичка впадает в левую почечную вену, вот, и здесь, если нарушается клапанная рад, то в самой внутри вены, в яичниках, да, то происходит сброс а, непосредственно с... Вены большего диаметра вниз в данной ситуации, да, и, естественно, надо этот патологический сброс прекращать. Просто клипируется эта вена, и варикоцель у вас уходит. Я это делаю через три прокола по три миллиметра в животе, и проблем здесь никаких нет. То есть, если хотите, я помогу вам. Поздравляю с праздником. Спасибо вам. Мы, с вами, мы вас любим и вами гордимся. Благодарю. Я врач-хирург, хотел бы узнать, можно ли побывать на ваших операциях, пройти стажировку. Да, конечно, напишите мне в вконтакт вот, или в инстаграм, или сюда, укажите место работы, вот, кем вы работаете, что вы хотите. По ручному шву пройти, это самое, непосредственно э, мастер-классы, да, и научиться шить, или на рабочее место ко мне приехать. И мы обсудим с вами, в какое время все это можно сделать. Надо ли оперировать сактосальт с акта 10 мм в левой в трубе? Да? То есть, естественно, что если есть какие-то жалобы, скорее всего, что они у вас есть, то надо делать оперативное вмешательство. Если вы репродуктивного возраста и собираетесь беременеть и рожать, надо делать пластику, восстанавливать ее. Вот, если так сказать, вы уже не собираетесь беременеть, да, вам там условно 40 и выше лет, то, наверное, есть в данной ситуации смысл трубу удалить убрать. Пожалуйста, можете ко мне обратиться, я вам все сделаю. Может ли опущение матки сдавливать прямую кишку, а туалет, и в туалет бывает проблема? Да, конечно. То есть Я об этом о лекцию говорил: о том, что опущение приводит к опущению передней стенки прямой кишки, к нарушению анатомии в этой зоне, нарушению функции прямой кишки, вектор при дефикации как раз непосредственно на натуживание у пациента происходит на направлении не ванальной. Канал, чтобы кал у нас выходил хорошо, а в стенку прямой кишки, то, то есть уходит в бок, естественно, что при этом развивается запор. Но мы должны помнить о том, что есть и так называемый транзиторный запор, то есть сам по себе проблема, которая связана со стенкой ободочной кишки, с усиленным всасыванием воды, с медленным продвижением каловых масс, который вообще не связан с пролапсом никаким образом, и это может встречаться параллельно, эта проблема с пролапсом, Генитальным, да, и устранением генитального пролапса проблему вашего запора не решит в данной ситуации. Это нужно помнить и знать об этом. Спасибо. С праздником Святой Троицы вас и вас, с этим прекрасным нашим православным праздником. Так, здесь у нас вопросы закончились. Переходим с вами обратно в Инстаграм. Если что-то у нас тут появилось, осталось, вот, то мы... Полип 12 перстной кишке 5,5 и 3 см. Безболезненно удаляется или нет. Да? То есть в этой ситуации надо пытаться его убрать, удалить эндоскопически. Мы этим занимаемся, делаемся. Это делается под седацией, в вену делается укольчик. Вот. Вы ничего не будете ощущать, и эндоскопист через рот и желудок удаляет этот полип. Пожалуйста, обращайтесь ко мне, и мы все в данной ситуации вам сделаем. То есть в 99% случаев это удается сделать без всяких разрезов на, и проколов на передней брюшной стенке. Так, двигаемся дальше. Присоединяется много количества у нас слушателей. Так, тоже, по-моему, все вопросы тут закончились. Видите, как мы с вами оперативно сегодня отработали... Вот, так, дальше, после экстерпации матки, это ВКонтакте вопросы, после экстерпации матки, значит, неделю тому назад, сколько идут выделения в норме, через какое время заниматься танцами, выделения могут быть до месяца, танцами я рекомендую заниматься не ранее, чем через три 4 месяца, Но нужно, чтобы все зажило, так, вопрос следующий, грыжу нашли 18 мая, лечение только назначили, спать на боках стало тяжеловато, лечение, назначили сложно наклоняться т, т т т т. понятно. Я предлагаю вам в данной ситуации все-таки лечение пройти по крайней мере месяц-полтора сделать контрольную гастроскопию, я не знаю, делали вы рентген пищевода и желудка с барием или нет, если нет, надо обязательно в данной ситуации сделать, потому что на эндоскопии только подозревают, как правило грыжу. Это не стопроцентный диагноз. Вот, после проведенного лечения сделайте это обследование, пришлите мне на электронку или в контакт сюда, я вам дам развернутый ответ, вот, и далее уже будет понятно, чем вам можно в данной ситуации помогать. Ну что, я смотрю, что мы на все вопросы ответили, вот, поэтому очень хорошо с вами поработали. Вот, я считаю, что время провели не зря. Поздравляю всех еще раз с нашим прекрасным праздником. Сказать, днем России Действительно, на самом деле Времена сложные и трудные, но что делать вот как Пахмутов в свое время говорила времена не выбирают в них живут и умирают да? поэтому всегда достается нашей стране много чего вот но Россия всегда достойно выходила из всех бед вот и я думаю что и в этот раз все у нас сложится и будет хорошо по крайней мере мы едины вот символично что и праздник наш православный в настоящее время идет так сказать прекрасный праздник я тоже поздравляю вас всех верующих с этим праздником. Вот. Ну и всегда говорю, что помогайте людям, помогайте вообще в окружении всем, кто окружает вас в периметре. Делайте мир всегда красивее, прекраснее. Посадите дерево, подстригите там газон, я не знаю, так, так сказать, помойте где-то пол, там еще что-то, да, так сказать. Я вот за то, чтобы организация была красоты, и у себя дома, и у себя на работе, и, так, так сказать, в окружающем мире. Это дает определенный позитив и организацию в своей голове. Вот, делает вас гармоничным с природой, с окружающим миром, с людьми. И это очень, я думаю, важно, потому что ваша жизнь она будет протекать абсолютно по-другому. Она будет протекать хорошо. И мир это будет видеть и будет к вам обращаться правильной стороной, и всегда он вам будет помогать. Потому что это обоюдный процесс, да, он не бывает односторонним. Не ждите никогда от мира, от людей, чтобы шла только помощь, а вы ей пользовались. Надо обязательно давать, и только в этом случае вы начнете что-то приобретать и получать. Помните всегда об этом. То есть детской болезнью страдать не надо, что все нам должны. Никто ничего в этой жизни нам не должен. Вот. Но наша любовь и наши хорошие деяния, да, они как раз делают нашу жизнь осмысленной вот, и дают нам необыкновенную радость в душе, прежде всего в нашей я благодарю вас за участие в прямом эфире. Увидимся с вами далее. Вот. И я всегда рад вас видеть, рад вас слышать и готов отвечать на все вопросы. Искренне ваш профессор Пучков. До новых встреч. До свидания.